А, вообще ты мой муж. Вы знаете, да, что вы с этой женщиной, в принципе, куда-то ходили и что-то подписывали. <свёздные> <свёздные> Много лет назад, <свёздные> да, И она говорит, это мой муж. И если вы уже проснулись как сознание и находитесь на первом этапе, вы слышите это и начинаете задавать себе этот вопрос. Я вообще муж этой женщины? Очень важно, чтобы мужчина рядом с вами ответил себе на этот вопрос и, в принципе, подтверждал этот ответ каждый день. Потому что, если он не подтвердит это для себя, он номинально будет присутствовать в вашей жизни, но он не будет вкладывать ресурс ни в вас, ни в отношения, как между мужем и женой. Почему он не будет вкладывать ресурс? У него его нету. Почему? Ну, как почему? Если это навязанная роль, мы с вами до этого разобрали. Любая навязанная роль предполагает обязательства, но не дает ресурса. У вас не открывается ресурс. Если жена, женщина говорит, это мой муж, а он уже в этот день, так сказать, mm -hmm. и, в принципе, за последний год уже не муж внутри себя. Он больше не берет эту роль. Mm -hmm. Она начинает ему, да, естественно, не вкладывает в отношения. Она начинает его винить. Ты ничего не вкладываешь в отношения и так далее и тому подобное. И он становится для вас плохим. А он неплохой. У него просто нет ресурсов. Нельзя обвинять человека в том, что он не дает вам яблок, если у него нет яблок. Потому как он не садовник, он их не выращивал. Понятно? Как он? Кем? Мужем, когда-то Когда возможно. Так он просыпался. выбрал, ну, раз в конце концов сходил. Я же не думаю, что завели под этим делом. Да? Вопрос. да. Вопрос. да. Вопрос. да. Вопрос. да. Вопрос. Мы каждый день, Вопрос. просыпаясь, решаем кто мы сегодня. А если мы не решаем кто мы сегодня, не выбираем сегодня себя какого-то, то кто будет за нас выбирать? Кто-то. Кто а будет ли у нас ресурс на проживание этого дня? Нет. Если вы ощущаете, что с утра у вас нет сил вставать в эту жизнь, мне кажется, вы теперь знаете ответ, что вы просто задавлены чужими с определениями, под которыми вообще нет ваших. Вы не знаете, кто вы. Реально ваше сознание деградировало до уровня первобытно общинного человека, который бегает по лесам, потому что племя считает, что это нужно для выживания. Но если того человека реально это мотивировало, потому что бы все спали, все спящие сознания были как стайное сознание, было коллективное сознание. Вот стая рыб. молниеносное реагирование. Одна рыба поворачивает, поворачивает весь косяк. и гно, у них эффект такой. Если вот стая Стоит стадо, и одна антилопа увидела льва, по коллективной сети сознания стада эта информация мгновенно передается, и все антилопы гну знают, где льв. Природа так устроила. За счет одного видящего выживает все стадо, а видящий может быть любой, потому что это глаза всего стада. Так передается в том числе и знания, и навыки. Если вы обучаетесь у того, кто потратил много-много-много лет, чтобы выучиться вот этому, то вы, если вы входите в позицию ученика, обучаетесь вот этому за немного лет. Ваш ответ всегда дает ресурс. Мой, ваш, и чужой. Не ваш. Чужой всегда наделяет вас обязательствами, ваш ответ – вы берете да, сознательно на себя обязательства и получаете ресурс. Пойти в институт или в университет по дружбе, да, имеется в виду, друг пошел, я не знал, куда пойти, ну, потому что я себя не знал, и я туда с ним пошел, за компанию. Вы прекрасно понимаете, другу учиться хорошо, почему он взял обязательство, у него есть ресурс, а тому, кто пошел за компанию, все да, бездарно потраченные годы и ресурсы родителей. Я рекомендую отвечать себе самому. Кто я? Кто я? Понятно, первичные статусы вы начинаете анализировать, отслеживать. Там. Я сын. И вот как только я сын, да, я сын. Только из этой позиции вы вдруг понимаете, что вообще хорошо позвонить маме и сказать, что долетел, самолет приземлился. Если ваши дети вам не звонят, там, не пишут, ничего, вот короче, поймите, у них еще нет этого самоопределения. Либо вы так сильно давили на это самоопределение, ты сын поэтому ты должен, да? ну то же самое можно сделать с дочерью, это не имеет значения. То что мы делаем? Мы хотим сбросить эту роль. Реально мы остаемся физиологически, да, у нас есть гены, мы остаемся с сыном или с дочерью, но психологически мы буквально отбрыкиваемся от этой роли и сбрасываем с себя обязательства. То есть если вы видите, что какой-то человек, не сдерживает свои обязательства по отношению к вам, то первое, либо он не знает о том, что он это, то, чем вы его считаете можете. по отношению к себе, начальники и подчиненные. Если подчиненный вроде устроился к вам, вроде работает, вроде кивает, но вы вот просто ощущаете, что его типа нет, Понимаете, да, о чем я говорю, кто был начальником? То есть как будто он же кивнул, он сказал, получил. Да, ты туда щупаешь, нет его там, смотришь, есть. Прям сказка. Опять щупаешь, нет, у него шапка-невидимка. Что это значит? Это значит, чаще всего, если поговорить с ним по душам, то окажется, что он эту работу считает временной, прекрасной. Временный. В принципе, он устроился, чтобы пересидеть, переждать, попробовать себя. Вообще он реально не ассоциируется со статусом и должностью, которую он носит. И вы в этом смысле сталкиваетесь с тем, что его там нет. И требовать от него что-то бесполезно, потому что у него чего? Ресурсов нет. Другое дело, что, ну, может быть, вам нравится, когда кто-то мешает процессу, это вас мотивирует. Это очень важно, потому что, возможно, какие-то роли вам нравится нести самим. И пожинать бонусы психологические, чувствовать гордость за то, что вот я одна, вот это все успеваю, а вы пятеро этого сделать не можете. И сразу так, и ты у себя начинаешь набухать. И, о, пошла, пошла, пошла, самооценка расти, да? Куда что больше этих пятерых? Вы что? Уволишь пятерых сразу, бух? А если еще хороших найдешь, те которых что-то делают? Все, ты, возможно, еще по сравнению увидишь какая-то неэффективная. Сейчас спасибо им придется говорить. Ну все, просто край. Нет, тогда не возьмете. Но мы как раз выходим на другие роли. Роли, которые являются психологическими, а не просто статусными. Ходили с вопросом, если...